Привет, привет, всем. Привет. Сегодня такой вот необычный мастер-класс. Медоченька купила вот такую вот коряшку. Вот с этой стороны она такая не особо гладенькая, а с этой довольно таки приятная на ощупь. И я решила нарисовать какой-нибудь зимний пейзажик на ней. Вот, друг мой кричит. И вот здесь у меня еще такой вот небольшой есть. Я сама делала, шлифовала. Вот просто нашла такой кусочек. И вот мне пришла идея этот сделать как подставку, да, а здесь написать картину вот так как-нибудь может, я еще не придумала как прикрепить друг к другу и будет так вот, ну, интересно мне кажется, красиво рисовать буду акриловой красочкой акриловой красочкой кисточку я так как оно совсем такое маленькое возьму чего-нибудь ну, такое вот тоненькое наверное, кисточку какую-нибудь и ну, что-нибудь что-нибудь ну, вот эту вот наверное тоже кругленькая но такая чуть-чуть побольше она вот здесь я уже пробовала вот примерно такой пейзаж будем писать то есть можно как бы ну естественно прямоугольный формат какой-то взять вот, и то есть написать уже на нем. Так, палитра это у меня одноразовая палитра. Вот очень удобная штука. Пописал, оторвал и выбросил. Так, сейчас я намечу наш рисунок. Акрил, так как быстро сохнет, поэтому я его. Взяла его. Поделю пополам. Половинку. Еще вот так пополам. Видно, там нет. Чуть-чуть. Верхнюю часть пополам еще поделю. Если вот эту часть еще поделить пополам, то солнышко у нас будет чуть-чуть смещено вот сюда. Небольшой такой кружочек солнышка. Дальше... Вот где-то вот здесь, вот так, вот такими волнистыми линиями, такими вот, как, крученными, да, такими закрученными, показываю. Вот тут у меня будут деревца, здесь они у меня будут, тут какие-то кусточки, кусточки вот так заканчиваться приблизительно до середины они будут. Дальше домишка нас наш если пополам смотреть то так ну, вот здесь где-то одна стеночка домика потом вот так вот крыша пойдет так перспектива мы чуть-чуть наклоняем так крыши сюда здесь вот так здесь вот так здесь будет снежок там у нас за так вот тут будет дверь дверь вертикальные линии у домика все вертикальные только так, труба вот здесь будет. Это потом прорисуем. И за домом здесь будет такое красивое большое дерево. Вот здесь будет стоять тоже деревце. Вот здесь будет деревце. И там дальше они пойдут вот сюда уходить. Тоже какие-то там кусочки деревца. Заборчик вот здесь мы прорисуем потом. Здесь будет снег, снег, снег. Здесь тоже какие-то такие вот сухая трава из-под снега будет торчать. Ну и тут заборчик тоже это потом прорисуем. Ну как бы вот в принципе и все. И сейчас выдавим красочку я наверное может вот так как-то буду работать прям на палитре его положу а здесь красочка будет так ну соответственно нам надо так куда выдавить чтобы видно было белила для снега да, для каких-то светлых участков Белила, вот такие вот красочка, Брауберг. <coughs> Дальше для солнышка, так. лимонную тоже возьму, Брауберг. У меня гамма, и вот я сегодня только буквально посылочку получила, <coughs> вот эти красочки Брауберг дальше я возьму что-то из розовенького из розовенького у меня так красный не подойдет карман возьмем карминчик так там видно красочки не видно вот так вот да, так немножко карминовой ой не особо удобно так обязательно тряпочку тряпочка водичка это все само собой разумеется так корминчик что мы еще возьмем мы возьмем какой-нибудь синенький голубенький чего-нибудь такого для того, чтобы сделать переход неба более такой вот, ну, чтобы у нас был фиолетовый оттенок. Ну, и в снеге он тоже будет не... Вот гамма м -м, голубая. Так, и что еще сейчас я возьму? Оранжевого. Ну, оранжевого совсем капелюшечку, правда, надо... Там солнышко, чуть-чуть надо будет сделать. А нет, в деревья тоже добавим. возьму побольше, как бы, пускай останется, так останется. Так, ну и пока, пока, наверное. А нет, еще сейчас черную, черную возьму немножко черной. Черная у меня. Акрил глянцевый, фирмолучную, баночки. А, тоже небо, там есть такие вот места. Более так, совсем чуть-чуть возьму ее, и много не надо. Лучше потом добавлю еще до деревьев далеко, чтобы она у меня не засохла. Ну вот по пока все. Так, водичка приготовлена, кисточку смачиваю беру цветик белилки желтенький такой довольно таки светлый светлый оттеночек делаю и наше солнышко замечаю такой вот маленький кружочек солнышко дальше беру оранжевый и вокруг делаю такой вот небольшой орел. Я на дереве рисую первый раз, вот если честно, я не знаю. На листочке как бы все получилось вроде бы так. Да, интересно, прикольно. Но как оно получится на дереве, я не знаю. Такой вот небольшой. ореол оранжевый так промываю кисточку теперь беру белилки и добавляю розовенький такой приятный красивый оттеночек это будет наше небо пока так вот наношу как бы притык к оранжевому не соединяю пока ничего розовенькие к деревьям подхожу чуть чуть можно вниз заходить потому что там у нас ну как бы все равно мы будем ну, вот эти макушечки деревца, да, на фон на небо выбрасывать. И поэтому чуть-чуть, как бы, я на них захожу немножко. Не до самого верха, а там будет более такой вот фиолетовый. Так, вот здесь у нас макушечки. Так. вот здесь деревца здесь между деревьев потом у нас пойдет более фиолетовый грязноватый а вот сюда я наношу вот так мазочками дальше от солнышка по добавляю по чуть-чуть розового чтобы не сильно сразу такая вот ну, была разница светлого и темного То есть постепенно, чуть-чуть на дерево. Работа очень маленькая такая, вот. иногда интересно такое пописать, вот именно маленькая так кисточку сейчас протру и вот тут стык с оранжевым ну вот то что цепляется у меня как бы розовая и оранжевая вместе вот этого как бы даже чуть-чуть возьму тяжеловато так как бы чуть-чуть подразотру поделаем этот переход то есть он оранжевый будет ну и вот так вот чуть-чуть должно быть небольшой ореол вот а дальше я в этот ну, вот белила, розовенький, голубенького. Туда такой вот фиолетовый получается. Вот сюда пойдем таким вот фиолетовым. Кору вот эту, наверное, оставлю. Пускай она у меня как рамочка будет. Буду ее обходить аккуратненько. Так вот, заполняю. Пишу я небольшим слоем. Слегка вот так объединяю с розовым. Что-то типа плавного перехода делаю. Еще замешаю. Розовый, белилки, голубая. можно пальчиком чуть-чуть себе помогать. Так тоже. И вот капушку-капушку прям черненького беру сюда. Вот в этот фиолетовый. Он такой подпачка фиолетовый. У нас уже вот в эту сторону идет. Такой вот темненький. Тоже как бы для чего это надо? Чтобы наши белые деревья смотрелись Вот здесь запачкала. Белые деревья смотрелись на таком вот а, темном небе. Более ярко, более интересно. Чуть-чуть водички окунула. Так, здесь у нас крыша. Я ее обхожу. Черненький, голубенький. Зовет друг меня. Напишите, а у вас есть домашнее животное? Кто у вас? Характер. Мам! Слышите? Кричит. Мам! Так, кисточку промою. Слегка промою. И теперь я сделаю снежок. Пока такой вот... фиолетовый от домика вот здесь у нас под таким вот наклончиком пойдет так белила побольше сделаю розовый голубой где-то больше голубого, где-то больше розового. Это будет у нас снежок в тени. Вот здесь прям будут под кустами видны такие прям откровенно голубые места. Не чистый все-таки голубой, а как бы более голубоватый в смесях тоже, но более голубые. Интересно, конечно, так писать, потому как у дерева интересная такая фактура тоже. Что-то у меня не совсем получается аккуратно вот эту кору оставить. Так, более светлым так, у нас кустики вот здесь. Да, где-то идут. Ну, такой тоже не чистый белый, а розоватый оттеночек. Вот сюда. Чередую более темный, более светлый. Так. здесь кусточки розовый голубой, теневые. Можно даже усложнить цвет черным немножко. А вот здесь тоже за домом будет темнее. То есть такие вот диагональные линии получаются. Снег вот от домика идет. Так, здесь пятнышки под траву оставляю. Так. И вот там немножко осталось нашего снежка. пока таким вот холодненьким все это дело закрываю стараюсь эту корону не закрыть аккуратненько ой черный испачкалась так ну вот как-то так Пока так. Так сдвинула камеру, видно. Промывали кисточку. И сейчас, наверное, я за домиком нанесу. Нет, я сначала, наверное, еще поработаю с небушком хочется мне очень она розовая, хочу его посветлее. чуть-чуть беру белил и вот так вот втираю, втираю, втираю. чуть-чуть высветлю. тонким-тонким слоем я высветляю. Ну, вот так, да, поинтереснее. Уже видно, что снежок у нас потемнее, а небо чуть-чуть посветлее. Этой же кисточкой я сейчас себе добавлю еще красочку. Я возьму, я возьму, наверное, броженая где-то у меня была. Сейчас я найду. Так. И вот чуть-чуть ее себе добавлю. Умраженная. И вот этой же кисточкой я его вот так вот будут натыкивать. Я возьму эту умбру, возьму черный. Так вот. И вот с этой стороны я сейчас себе вот так аккуратненько опять-таки прорисую, чтобы мне кору эту не закрыть. Вот так по краю. Так, черный. И вот здесь я вот так вот нашлепываю. Как бы прыгает кисточка по так добавляю оранжевого. Дальше более светлый идем. Создаю какую-нибудь красивую краешек у деревьев. Захожу на небо. И этот где умбра, где черного чуть-чуть было. Захожу этим цветом, натыкиваю в темный чуть-чуть, да, как бы делаю свет, тень дерева, есть какие-то глубокие более части. Так, вот дохожу до суда. Вот так. И вот здесь кусочки оранжевый тоже. Желтенького можно немножко добавить. Более светленькие такие. <свят> <свят> вот сюда они к серединке становятся более такие маленькие, коротенькие. И тем же цветом более светлым можно еще по этому дереву пройти какие-то участки дать более светленькие. Дальше коричневый, оранжевый, чуть-чуть белилок, такой вот оттеночек. коричневый напоминает у меня умбра деревья за домиком вот создам сейчас такую красивую какую-нибудь подложечку под деревья где-то более коричневая где-то такие более светлые главное край сделать какой-нибудь красивый такой интересный чтобы небо просматривалось капельку капельку добавляю черненького где-то здесь в глубине дерева потемнее убрать черненький Есть деревцы. Вот так. Умбра оранжевый чуть-чуть белилок прям по чуть-чуть набираю вот здесь тоже небольшое деревце обхожу домик и дальше там у нас пойдут кусточки я их сделаю, наверное, этот коричневый с белилками. И, наверное, сюда немножко розовинки добавлю. Вот такого оттеночка. То есть они у нас будут уходить туда дальше. Они будут... Почему розовый? У нас небо розовое, да? И как бы они ловят рефлекс, неба и становятся такие вот уходящие вдаль с розовинкой вот коричневый черненький у этих кусточков слегка-слегка еле вот так вот касаюсь у основания чуть-чуть затемняю так Тут у меня вот здесь теневая пропала. Уже вот смотришь в общей массе. Книзу потемнее. Вот так вот добавлю чуть-чуть таких окошек более темных. Так, вот этим вот светом. Вот здесь тоже вот эти вот травинки, которые будут у нас тоже пока эти пятнышки вот так вот маленькие покажу как-нибудь вот так вот и сейчас закрою уже кисточку промываю закрою наш домик так промыла возьму возьму вот так коричневый Так. Закрываю. Дверь оставляю. Черный беру, вот эта сторона у нас в тени там. Черный цвет. И дверь, проем дверной тоже у нас. Довольно-таки черный, темный. дальше кисточку вот так вот я прижала чтобы она у меня плоская была и черным цветом вот здесь под крышей у нас будет темнота темнота Кисточка плоско также. Вот здесь покажу что-то какие-то досочки. Просто вертикальными линиями. Пока вот так вот. Легонечко касаюсь. Пока такая зима еще темная, да, получается. Далее крышу делаем, беру, так, куда мне белилки, беру голубой. И вот снег я буду прям выкладывать <coughs> вот здесь по краю крыши. Так вот красочка рыхленько ложится, прям вот как снежок. Сюда еще кое-где более голубенького вот так добавлю. Трубу на крыше прорисуем уже потом. Сосулечки, которые тоже свисают, а потом все тоже дело будет более тонкой кисточкой, потому что это довольно-таки крупненькая все-таки. Так, ну и вот этим голубым цветом можно, к примеру, где у нас вот вот здесь такие вот сугробики. Вот сюда вот так вот наметены, да? Вот здесь, от двери, вот сюда, здесь будет теневая, такая прям ее хорошо видно. Голубоватые, розоватые моменты. Снежок. Сюда, ближе к нашей вот этим деревьям вдалеке там будет более теплый снег так на домик здесь чуть-чуть наметено снега прям такими вот мазочками выкладываю наш снежок на кусточки тоже так вот намело его такими вот здесь не сильно объемно так вот процарапываниями дальше белый желтенький вот здесь более теплый такой снежок белого побольше что он очень желтый то есть такой белый но более тепленький скажем так да то есть там у нас еще потом будет заборчик Здесь тепленько, а вот здесь добавлю более тепленького. То есть там, где солнышко попадает, у нас там более теплое. Ну и плюс интересно, да, он разнообразный, там такой, там такой снежок голубоватых вот сюда дальше здесь будут оранжеватые прям такие крашком кисточки набираю тоже рефлексы от э, дерева вот эти коричневато-оранжевые падают у нас на снежок дальше вот бело-голубой наш вот сюда еще снега добавляю то есть прорабатываю усложняю Работу. Так, уже тут подсохло. Розовый-голубой. Это, возможно, какая-то фиолетовая такая. Пинка может протоптана. Ну вот что-то пока такое. Теперь надо чуть-чуть подождать, пока подсохнет. Немножечко подожду и продолжим. Так, чуть-чуть подсохла. Я возьму теперь, наверное, вот эту маленькую кисточку. Так, новую тряпочку себе оторву. И сейчас я хочу поработать немножко самым-самым кончиком. Вот здесь сделать, показать, какие-то сосульки висят. Чуть, чуть подрежу краешек, одна ворсинка торчит прям такая, видела вот здесь неудобная, чуть-чуть ее подрежу, так сосудочки наши, прям можно их вот так краешком выкладывать и вот здесь тоже такие тоже по разные их подлиннее покороче потолще потоньше но ну, понятно что оно тут такое все микроскопическое ну, вот что-то такое показали уже интересно да так возьму теперь нашу дверь обрисую это тоже картинка из интернета как бы то есть это не, не моя задумка аккуратненько прорисую дверь остатками краски тут каких-то светлых моментов поставлю по низу там возможно снежком на мело умбра с белилками можно даже наверное желтоватого какого-то такого оттенка добавить где-то вот светлых участков между досточек прям самым краешком так вот красочка довольно таки сухенько ложится Вот так еще вот здесь какие-то там есть моментики беленький с голубеньким прям довольно таки голубенькая здесь в теневой части такое небольшое окошко даже еще более голубенькая такое вот что-то это такое черным если что можно в принципе его подрезать вот так беру умбру здесь сделаю небольшую трубу и на ней тоже аккуратненько так Снежок на макушечке там где-то здесь тут вот так вот прям легонечко покасаюсь на краешек кисточки видите прям вообще на краешке на краешке красочка <coughs> добавлю вот этих насыпи снега на домик ну, то есть вспомните зиму да как вот у кого-то уже наверное снег да лежит у нас еще нету чуть-чуть вот эту светлую дверной проем этот раму до да, светлый белый цвет подрежу чуть-чуть вот так чтобы тоненькая полосочка была там вот теневая Где-то еще этих перемычек добавлю. Под крышей в основном, да, будут тоже такое теневые моменты, темные. Тень от самой крыши. Коричневый с белилками, с розовинкой. Вот здесь эти травинки покажу. Такие они довольно таки, как не сказать, чтобы прям каждая травинка выделяется, ну, то есть такие какие-то кусочки. Вот так вот с серединки наверх веду. что-то такое показала, теперь вот беру белилки с розовым, и прям самым-самым краешком я буду создавать вот эти вот кусочки, Прям еле-еле касаясь, снег на них, да, там лежит. Даже не кусточки-то они так смотрятся, кусточками. но на самом деле-то там деревья, просто они очень далеко. Такие снежные шапочки на ветках лежат. Вот я их создаю. Такие они должны быть не сильно контрастные, прям такие вот. Нежные, воздушные. Пальчиком можно так прижать чуть-чуть. Вот так. Это те, которые там подальше, вдали. И соответственно, там краски у нас не так много. Белила с голубеньким. В основном белила, но голубоватые, такие более холодненькие, уже более пастозно. Так давайте вот это вот сначала красивое дерево, тоже такими вот, как бы шапочками создаю, как-нибудь интересно. теневую, естественно, я не закрываю. Пока не сильно объемно. То есть объемчик снег вот этот вот. Я добавлю потом. Пока намечу себе легонечко так вот саму вот эту форму этого дерева. Вот так, не до самой крыши. Здесь тоже создаю какое-нибудь такое интересненькое деревце. Листочек у меня палитра загибается. Так. И вот так, вот вот так вот я нашлю Книжок. и вот здесь тоже кусочек такой вот небольшой деревце у нас вот здесь Пока оставлю эти деревца. Единственное, что может сейчас сделать а вот коричневый и умбра, тоненько вот так вот я пропишу сейчас такое, где вообще, вообще там в основном около основания, там какие-то где-то между. Веточки какие-то видны. Ну, так тоже сильно не стараюсь их много делать, потому как работа такая маленькая. И на таких работах вот лучше делать какие-то более объекты более крупные, чтобы их было поменьше, чтобы если, к примеру, такая работа будет где-то в интерьере стоять чтобы вот этих деталей их на и так маленькая да еще будет допустим куча мелких деталей то есть совсем ничего видно не будет вот я показываю какие-то отдельные травинки такие вот более темные прям легонечко легонечко на кисточку не давлю рукой уперлась вот в палитру чтобы она не на весу была. И вот такие вот наметила. Дальше вот это деревце прорисую. Я возьму белилки оранжевый, вот сюда в голубой скрашку, и коричневого. Оранжевого побольше. Вот такой грязновато-оранжевый, но на белилках. И светлые участки сделаю по вот этому. Такие белеса оранжевые. Здесь у нас будут стволы черные сухих деревьев. Вот они по-светлому будут хорошо смотреться. И вот эти вот кусочки тоже. Немножечко вот так вот. Оранжеватых можно сюда снежок оттенка сюда чуть-чуть прям вот еле-еле видите прям легонечко касаюсь так кисточку сразу после акрила сразу промывайте кисточки потому как их потом вымыть будет просто нереально беру опять тоненькую вот сделала с водичкой Чисто черный беру и намечу сейчас стволики наших деревьев. То есть тут где-то будет, да, у нас стволик. И второй, ну, где-то вот здесь, наверное. Так, и вот начинаем сверху. Такое вот оно, это кривоватое. И нажимаю на кисточку ствол. К основанию у нас становится потолще и вот так сюда его спускаю второе у нас пойдет куда-нибудь вот сюда тоненько вот так как-нибудь тоже не совсем идеально ровно кривовато так вот тоже его сюда привели вот так спускаемся И, соответственно какие-то веточки тоненькие тоже извилистые какие-нибудь интересные формы делаем им такие вот всякие разные основные до да, стволы нанесли какие-то Основные ветки потом показываем. И от них уже вот здесь пускай вниз растет веточка. Здесь. Вот сюда под солнышко поведу. Прям самым-самым краешком работаю кисточки. И красочку делаю пожиже. Ну, и соответственно чтобы кляксы краски не, не было на кисточке как рисовать тонкие линии я снимала там вопросы и ответы плейлист есть на канале можно посмотреть там подробно объясняется вот добавляю таких вот каких-нибудь интересных веточек сюда тоже вниз опустим веточку здесь пускай они вот так пересекаются вот так вот да изламывается то есть ну, сильно тоже как бы не надо там их забивать прям ветками ну что-то такое так вот да вот так размашисто так вот я их пыла. ну достаточно мне кажется веточек да не да то будет перебор так, кисточку промываю, промываю, беру опять свою вот эту распушенную, вот этот на такой вот оранжевый, вот тут кусочки еще вот таким вот цветом. Таким снежком присыплю оранжеватым, чтобы они сильно прям в глаза не бросались. Так чуть-чуть их успокоила. Беленький, желтенький. Теперь вот уже можно так вот пастозно прям выкладывать наши вот эти вот снег на основных деревьях. на этом не забываем про то что доделаем да, красивую какую-то тоже форму хоть работка и маленькая но все равно будет нужно придерживаться до да, вот этих всяких форм красивых интересностей каких-то так, и вот здесь. Где-то совсем, видите, прям точечки остаются такие вот маленькие от мазочка. Так, вот здесь. Акрилом, когда работаем, вот пастозно, да, тоже в несколько этапов делаем, потому что... Если хотите до да, какого-то вот объема добиться вот, э, именно массы красочки. То есть у него есть такое свойство. Он немножко при высыхании ну, проседает, да, опускается. То есть и следует... Так, сейчас я чуть-чуть на себя вот Подправлю домик. В вертикали. Это он у меня так под наклоном не особо видно вот, вот так даже вот возьму желтоватый оттенок да. здесь у нас крыша она у нас в тени да как бы снег такой вот ну голубоватый теневой но вот здесь по макушечке может скользить в принципе солнышко снег будет более тепленький можно более такой вот желтенький добавить вот здесь по краю может скользить немножко вот уже такой вот живопись получается дальше я возьму черный с умброй и намечу здесь какие-то две такое что-то не две а типа заборчика какого-то остатки видимо когда-то что-то было такое вот оно вот прям в этом кустике здесь и тут тоже какая-то деревяшечка чисто черным намечу вот здесь около дома забор тоже оградка какая-то сюда и вот оно пойдет туда вдаль вот эти прутики становятся ближе друг к другу и соответственно ниже ниже вот как бы тем самым уходят они вдаль здесь они у нас вот так провисают Видимо, уже старенький заборчик, покосившийся, такие вот перекладинки, и там уже там что-то, что-то где-то туда ушел он заборчик. Так, голубоватый оттеночек вот сюда чуть-чуть. ок этот даже фиолетоватым можно там В тени голубым цветом так вот аккуратненько прям прям аккуратненько На вот этих вот как их на этом заборчике снег лежит, так немножко показали достаточно. Желтый, коричневый с белилками. Вот здесь такие части. Даже оранжеватого где-то нужно немножко. На этих досочках. Естественно, тоже даже вот более белесый возьму. Тут лежит. На них тоже <смех> <смех> снежок. Вот вот. Заметено тут снежочком. здесь кусочки тоже вот добавляю снежок добавляю и прям набираю на кисточку много и вот растягиваю по предыдущему слою она так рыхленько ложится здесь тропинка у нас не такая да прям ровная должна быть То есть вот так вот. И вот получается у нас такой сложный цвет много оттенков в снеге и розоватые и голубоватые и желтые так коричневый с черным вот тут в кусточках чуть-чуть низ прям вот кончик кисточки испачкала и затемняю немножечко немножечко низ наших кусточков так вот этим цветом добавлю вот сюда чуть-чуть голубым оттеночком тоже немножко такой снежный снежный домик более желтый тепленький вот здесь добавлю снежок здесь я постепенно постепенно добавляю каких-то оттеночков кисточки у меня убегают, улетают. так, оранжеватых вот здесь верну на снежок, чтобы у меня так резко не заканчивалось дерево. Вот, дерево у нас все-таки впереди, да, снег там дальше, поэтому возвращаю. Вот такое, какие веточки. И теперь оттеночком голубеньким на наших... Так, сейчас вот эти вот у меня. Не очень видно, поэтому я их еще прорисую, добавлю почетче. Ну вот так. И теперь голубеньким оттенком. Так, белилки голубой. По нашим вот этим деревцам тоже проложу тут самым крашком кисточки так вот добавлю по большому стволу до да, прерывисто смотрите наношу прерывисто то есть не одной сплошной линии а вот короткими мазочками так вот более Красивее и естественно получается. Ну, по веточкам, соответственно, как бы э, вот этот снежок какой-то легкий на них набросаем. Добавок этот э, такой вот эффект. Да, этот снежок он нам э, все вот эти наши э, на фоне темного дерева станут. Они более заметные, эти веточки. Вот сюда тоже немножко тут можно на солнышко снег попадает более вот так вот желтоватые оттенки и таких вот более фиолетовых можно вот тут присыпать снежочка ну, не так пастозно, как вот здесь. Ну, вот так. Чуть-чуть можно подбросить, так вот рыхленько. Оранжевый, коричневый. Хочется мне вот эти кусочки чуть-чуть все-таки. чтобы их макушечки были видны. Вот так, немножко черного добавила. Так, желтенький этот снежок. Еще добавляю более такой вот пастозности ближе солнышку с освещенной стороны на это деревце тоже немножко чуть-чуть сюда можно на самом окошечку более голубовато фиолетовый вот сюда положу, тут добавлю между кусточков. Да, по желтому он уже подсох у меня чуть-чуть выдавлю себе еще немножко белил более чистых и вот кое-где прям поработаю белилками То есть немножко не полностью мы все это белилками перекрываем все таки цвет снега он такой разноцветный так как белый цвет на себя берет да все рефлексы и рефлексы неба и поэтому он не чистый белый, вот здесь чуть-чуть добавляю немножко беленького и вот так вот растираю, как бы сияние около нашего солнышка пальчиком вот так чуть-чуть ничего чего-нибудь такого красновато-коричневого добавить в домик. Вот такой грязно-розовый. Вот Где-нибудь вот здесь тоже найти досочки. чтобы он выделялся, так сказать. Коричневый с черным, там вот кое-где верну темнотики. То есть я смотрю да там ну, перестаралась либо кисточка где-то там распоряжалась до да, более сильно то есть пересветлила то есть ну, акрил у нас быстро сохнет и позволяет все это дело вернуть назад белилки голубой еще вот тут вот где толщина стволиков в тени хочется более таких голубоватых и вот здесь по снежочку тенюшки от этого вот этих деревьев. Так, черненький. Так, вот тоненько еще дощечки на домике. Хочется мне еще все-таки взять таким вот а, светлым желтеньким, добавить прям вот такое солнышко, более пастозное его, прям выложить. Вот. Прямо оно так теперь засияло. в принципе и все друзья вот такая работа получилась я как всегда вся в краске вот такая красивая вот посмотрите поближе такой пейзажик получился зимненький ну, вот, в принципе и все наш мастер-класс подошел к концу Ставьте лайк если понравилось пишите комментарии пожелания на этом все до скорой встречи в новом видео пока пока